Как раз ну, второй раз за этот матч, матч Эзвенова, расположился так, как должно играть в оборону. Как откатились, кого разобрали, не было свободных игроков. Ничушкин бросает Александр Бобов, прорыв в топ, всеудобные руки, не сумел переиграть. Дорогер Токсилистон отлично Ничушкин разобрался, с пентагидом показал, что сам сейчас он будет набирать скорость и прорываться в своей силовой манере, как он умеет, и увидел партнеры отличную передачу дал на по поводу того, к сожалению и чисто заброшенной шайбы не сумел при в зоне не чувствует снова на перехвате где целую борьбу в углу площадки дожидается помощь от партнера Попову и Лову но что в голове сейчас подвела защиту, потому что вот исходы выражают много партнеров, как вернулись он может спасибо он так, действительно, я с вами позвать он смотрел, что в он Бросок ворот, он парирует Кристан, добивание, где шайба? Отчаянно пытается ее перевести все-таки в ворота игроки российской команды, но Кристан при помощи своих партнеров Как раз в этой зоне и действовал Андрей Марков. В большинстве этого как раз показатель того, кто является таким диспетчером этих э, комбинаций в большинстве, главным дирижером. Это при том, что сюда, суд, если на находился. Шайба Александра Вечкина со скоростью 124 километра в час. Шайба летела здесь, но не было необходимости пускать светлыми пузырями, поэтому всего 93. познавательная узнавательная графика, которая раскрашивает безусловно, ну, с нашим коллегам это. лета. Мы видим, что Белегинова вот, достаточно рабочее настроение. И, конечно, давление самостоятельно было на всю команду. С равно и будет продолжаться всю олимпиаду, Но мы уже говорили вот, перед этим матчем, что ну, начнется игра. И а, такой, ну, успокоится достаточно. Он вот, показывает усталый санкс 3 Конечно, он тоже очень сильно переживает. И все мы переживаем. Ну, все подсоконные, конечно, темно ну, мои. Шайба каким-то непостижимым образом туда не попадает. Посмотрим, и пары защитников не играют сегодня. Уже, это, <соторые> не по вот, вот, поводу при том, что не хороший, его ну, мастер. Ой, момент Показывает, что не заржавел за полпериода практически без практики. Сейчас просто напросто свою команду. Но, а момент был а, И он как с смотрите, какая пауза, так убрал. Пошел попробуем, а опять же, а как там получилось, что сейчас не оказался на поворот момент исключительно и защиты пьяной Германии. И снова Копитар идет вперед, но здесь полот доступ не про. И оборонительного плана в том числе чистенько за счет движений рук обокрал лидеров военской команды. Который, кстати, очень такой забирательный интервью дал с и в частности все шутили, на тему, что мы если будем проигрывать 0-5, то прошло своего товарища Славу Войнова, который наградил о том, что зачем сдать не за дичь. Ну, кстати, Война сейчас был на поле, ну, но тогда что-то рановато. Пока еще не 5-0. В том же российской команды Александр Радулов, который тренируется здесь в Сочи до поселения. В общем, как и обычно. Можно по-разному относиться к этой горячностью, по команде, но при этом более такого страстного фанатиста такие найти невозможно в каждой тренировке. Александр Адовов выходит последним. Приходится его иногда просто просто не Емелин. Да, вот посмотрите, насколько технологический у нас цены, и вот эти все передачи и, для, мне кажется, он и глищий старается отдать там Овечкину. Но и момент был с его братом, что он уходит 7 метров, но вода депадет еще ослаблялся работал в обороне, подключается Емелин, и хороший, зрячий наброс, но может быть немного несточный. Малкин, если бы отдавал эту передачу самому себе, конечно же, на крюк, не пришел не пришлось бы там партнеров, который был бы в том Малкина завершителя. Уже никаких проблем не испытывал, осталось бы только крюк подставить, как бы летел ворот, Контратака контратаке 3-2. Ходим в зону, Анисимов, отличный перевод и бросок, казалось бы, наверняка. Да, словенцы в сайт интервью говорили, ну что же, еще после окончания чемпионата мира, где они в очередной раз э, вылетели, это Владимир Бычкин, да, экран, еще один член, тренер штаба российской команды, они говорили, да, мы вылетели, но мы вылетели на, на Олимпиаду и, в общем, могли показывать тех кто остался, или, или сильнейших, но сюда точно не приехал. Словения, Беларусь, Дания, Украина, да, вот такая серьезная группа боролась э, за попадание в Сочи, причем э, датчане, которые в случае победы могли здесь рассчитывать на очень серьезные э, пополнения из национальной хоккейной лиги, 5 или 7 датчан сейчас выступает, причем достаточно уверенно, э, но вот план не сработал, и Словения прошлась по соперникам парадом, выиграла все три матча, а с общей разницей 6-12-4, и получила путевку Сочи, и это просто уже праздник для нет, страны нет, строения, нет. Там, да? Да. и сварения абсолютно депутат политики. Какие и стараются здесь по максимуму использовать каждую возможность страницам с олимпийским духом. Вот лично мы, и Инаич, видели сборную сварений по хоккею с полным составе на финале мусев-процессов на ручку где они поддерживали своего статистического трамплина, который назывался... Вчера в горы побалить за той умаз, которая за тину мазы как бы завела первое, лаенские золото в истории литвинские земли, зимних. Но я не удивлюсь абсолютно если, а? ну собственно на последнем чемпионате мира погодные Лаенцы играли проиграли важнейшие матчи в то же время борьбы за спасение а, участники ну, команды Дании но зато в своем последнем матче сыграли нечистое канады целое время, причем выигрывали по последней встрече, там, главным 3-2 и тогда 26-й номер Ян Турбер стал настоящим героем до матча с канадцами он вообще не набрал, не отдал баллу за результативность а тогда отмечался бы ну да ладно, это мы все ослонили, Емелин держит паузу он выбрасывает на портёра, но в то -то уже совсем наша Наши шаги ворота соперника завести. Мал. Это обычной ситуация. Вот у нас ребят, когда они 7 собираются, в первые матчи играют на тот турнир. Когда излишние передачи, когда прямо такое уважение друг к другу. Да, пожалуйста, возьми, забей лучше ты. Ну, тот Павел Загимили, но а за Емель, вообще уже, к примеру, с, с, с, с, с знаменитый, Он держал, держал, ложились перед ним с ловенцами штабелями. А он же искал варианты. Я хотел более рабочей игры, опять э, же, крестострофий такой, страшный турнир, минимум 4 игры, максимум 7, Олимпиады могут сыграть с командой. поэтому уже надо, больше, в рабочий режим переходить. Вот, Молтирует! Война-гидрует, как дает, ну, как это выражение, мгновенно, аут, практически, опять же, и... насчет рабочих игроков но это не уже совсем скоро игра с среди штатами америки и вот эта прогулка не будет даже по правде, на то что большого турнирного значения она не жива же, такой она... стороны нет по мне это самый ключевой матч а, вот, на преодолевом этапе победитель этого матча он имеет очень вот, серьезное преимущество он автоматически попадает на практике а в автоматическом четвертина и у него уже в чиперсинале типа, соперник будет, и второй половине, и в первой таблице. А если ты проигрываешь и попадаешь а, в туалетикацию, ты, ну, играешь достаточно ну, непростой матч и попадает на команду в чиперсинале типа, в первую четверку. Да? опять же, это как посмотреть. Ворная Канады, ну, давай, Федерин, Вантурия, поначалу испытала определенные трудности и попала она на прямую в чиперсинале. Типа, Но у них в группе была Америка, кто то из них не все Тульфан. Поэтому там они только там, не очень, наверное, хотели играет американцы. У нас получилось. Для них хорошо. И еще мать попала у них там, э, там Германия, в Германии. В Германии 9-0 или что-то там будет. -10 -10. И прекрасно покатили дальше. Но эта история, она пишет на Здесь, в Олимпийском, и прочее. И, и, и я хочу... Александр Радулов, очень которому хотел помочь забить дичь. Илья Ковальчук в данной ситуации. 4-48 до конца первого периода 2-0 сборной России. Перед Яречкин и У нас отличились 15-4 по боткам в фор. И это при том, что разок Семер Варламов убил на нашу команду спад. Но вот вот это самое активное, что в этой команды не досталось ему. Крепетанская машинка на твиттер, поскольку он, да, только на Олимпийских играх, собственно, то такой имеет возможность представлять свою страну, удаление будет у словенцев. Малкин появляется на льду с игроком место Семёнов-Орламова. Бросок! Керещенко! Устрок <клево> передача Нечушкина. Алексей кто увидел не провел, не чуть -чуть, не и произвел, ничуть кем не в, в порядке, вот я скажу, в каждом отреце этого устройства, он или в этот момент, или в этот момент отличный, и вот сейчас вот это удаление, смотрите, он взрывокот отдал э, Попову, и под скоростью он только -то, когда-то -то, на самом деле габариты очень критичные, потому что это анвесы, и сегодня он нарезает, и потом вот эта передача Я Думаю, вот Валера понимает, что для него это очень важный матч, чтобы получить место в составе на следующей игре. Пишу. Итак, Евгений Малкин, Дороксенко и Семенов, вторая бригада. минимальная, вторая бригада, в общем-то, но правда здесь. Александр Раисович, на не допуская, что человек не, не умел оборонялся или плохо оборонялся. В этом плане каратинка очень сильно прибавил но как бы все равно самый главный козыр Володя это игра ну, ну, в атаке и тайковских Ну что же, вот в этом участке, похоже, Александр Равич, он в две минуты на льду проведется, а Бланка, Бланка, если, конечно, раньше его партнером единицу самому не удастся забросить, то Альфин и Радуловым, и Марков вышел. чемпионата мира в сборной условии Вольфу Лучука на бросок и хороший перевод Досов Селает Трисом переместится Павел Досов а, Радулов, в броду площадке в полном составе в сборной условии меняются игроки российские команды пока а, там Александр Радул шайбу удерживает и опять же что происходит Смотри, на армитр Александр Радулов. Ну, ему тоже там его перехватывали, но в не осталось дело, потому что все остальные наши, эти, поехали на схему. Да, это нужно было уйти. Ну, где там, кто-то секунду, сохранялась, что-то. Согласно, и Симаш, забракует борту. Владимир Каратенко в углу площадки, ее настигает, поведет сильную бою с соперной камней. Сами Симов приходит ему на помощь. Согласно, дается, Пойду из своей зоны. Вот, а тут Питин попадает в силовой прием по Питара. Нет, не по это было Гутиан Куличич. Сделал попытку ускорить смену Федора Петина. А, кстати, еще и удаление тут будет составить российской команды. это ну а вот, успел провинить чуть раньше, бы, честно, не тоже, вот, и, и, и, показали, вот видимо поэтому и поэтому выяснять отношения, которые в этом матче получает чисто преимущество. тренинге, и защитников, вот, во вами, выходит на Субтитры создавал Медведев клубно-кровно Через бот Ну, Медведев же есть, имели, но очень много играл а в да, отъезда имели На, на, на ванковат Вторая пора защиты была Ну что же, а закончился Первый период со счетом 2-0 Сборная Россия выигрывает У команды в Словении довольно болельщик, подобным Александр Овечкин и Евгений Малкин, две безответные шайбы. Вороты соперника забросили. Сергей Наич, короткий анализ первого игрового отрезка. Я а... думаю, болельщики, которые приехали на этот матч, зрители и телезрители решатся посмотреть на игру наших ботин. Пока мы играем очень красиво, очень интересно, еще 2-0. Ну что же, а мы сейчас уйдем на короткую рекламу, после чего вернемся и, собственно, попробуем более подробно, может быть, проанализировать события первого периода. Оставайтесь с нами. что во время Олимпийских игр необходимо будет мыть более 10 тысяч тарелок ежедневно. с этой задачей справится всего одна бутылка цели. Смотрите, фантастика. Цери. Невероятное количество чистых тарелок с каждой бутылкой. Олимпиада на канале Россия. Отсюда ты сели, отсюда тысяча, отсюда, отошло, Для него нет ничего невозможного. Он вернулся, чтобы победить. 2014 двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко продолжает борьбу. Фигурное катание мужчины. Прямая трансляция только на канале Россия. Официальные товары зимних игр в отделах Сочи 2014. Это мои игры. Это моя команда. Спортмастер. С удовольствием вместе. Субтитры создавал Один в один. Новый сезон. Только на канале Россия. Олимпиада. Это тысячи событий. Решай сам, что смотреть. Скачай бесплатное мобильное приложение Смотри Плюс от Мегафона. Генерального партнера Олимпийских игр в Сочи. От победа Сбербанк игр в Сочи. Возвращаемся обратно во дворе спорта Большой в Олимпийском парке Сочи 2-0. После первого периода сборной России выигрывает у команды Словении. У нас есть возможность послушать интервью Ильи Ковальчука, данное по горячим следам первого игрового отрезка. Дайте пленочку, пожалуйста. Нападающий сборной России Илья Ковальчук, ваша оценка первой игры, она должна быть и сложной, и легкой одновременно, но 2-0, наверное, самое лучшее начало, которое можно было пожелать. Ну, неплохо, да, начали активно, много моментов создали, могли больше забить. Сейчас будем исправлять это. Насколько игра сборной Словении соответствует тем ожиданиям мы и рассказам? Самое главное нам надо думать о своей игре, потому что первая игра на турнире волнительная. Многих ребята это первая Олимпиада, поэтому надо войти в турнир на положительной ноте. Спасибо. удачно он для нашей команды сложил быстро шайба Александра Овечкина гол а Евгений Маркина который упрочит преимущество российской команды скажите все-таки насколько важно было чтобы отличились именно эти люди я думаю что Потому что они лидеры, они приехали заказывать, они очень много говорили о том, что они будут играть на Олимпиаде, во что бы то ни стало. И потом они все равно главные звезды нашей сборной, и для всех это очень важно. Но в вот, другой стороны, моменты были у всех, почти у всех. с оборону команды СТУШ. Но ну, мне еще очень понравилось все-таки третье звено Кулемин, Анисим и Старасенко. Были у них возможности, к сожалению, пока забросить шайбу им не удалось. При этом вот еще такой вопрос возникает. а мы мало забросили. Кулемин, Анисим и Старасенко были весьма и весьма активны в первом периоде. А все эти люди 48 часов и 72 часа назад предвидительно прилетели из-за океана, в общем, в западный на восток. Как и перемещаться с того но, тем не менее, они в порядке. А вот с э, Александром бы, Радович и которым не нужно проходить климатизацию, вот а так особо заметно нет. Они вот на точном этапе Евротура также играли там друг другу отдавали, когда совершенно не надо. Мы уже говорили по ходу чемпионата, что Радулов регулярно, как правило что Радулов очень мало бросает. Здесь то же самое. А он на подвесе. Хотя сегодня даже не на подвесе. При игре бы чемпион стоит перед воротами. Это не его позиция, где он обычно будет играть. Поэтому не так много моментов у него даже для, для братка. Соланчук уже отмечали дважды, но ну, всего серьезным броском там просто обязан был забить. Но он ищет партнеров. Но ну, вот я говорю, что это тоже проблема Клончука в этом сезоне, что он очень много на портерах играет, много на распасе. Помнить чемпионат мира, последний, который был. Они вышли почти в таком составе, но Мадякин играл, образно, вместо Овечкина. И тоже они замучили друг друга передачей. Ясно было. Я уверен, дважды он отличился в Турине таким образом. Раз в калиндиты турнира Евгений Малкин уже шесть раз прорвал ворот в Да и вот не последний. Ну, я в этом уверен, потому что он вот сейчас находится в хорошей форме и мы по сегодняшней игре видим, мы по последним матчам за Питтбург и сомнений нет, что вот они приехали в оптимальной форме. Даже вот я вот читал и вот мне это ощущение. Я смотрел матчи вот с Уситона, немного и Питтбугга, они немножко все берегли, они очень хотели по максимуму сыграть за сборную России. Сергей Ильич, я знаю, что вы очень любите всем рассказывать об атмосфере праздника, который стоит на трибунах. Вот что, вы можете сказать, впервые мы с вами комментируем из большого. Как здесь праздник чувствуется? Плохой триколор российский, ну просто вот это забивает и одни флаги. Да и вообще атмосфера в Олимпийском парке потрясающая. Но, но люди вот пришли сюда, присходит как на праздник, и здесь действительно праздник. Это, это что-то невероятное, это наш Олимпийский парк. Причем э, настолько колоссальных размеров, что вот эти трупы людей, которые выходят с объектов в том числе и одновременно, на просторах этого Олимпийского парка, словно растворяются, и нет абсолютно никакой толкоги, запки, паники. Ну вот, пожалуйста, болельщики, чем заняться за пределами непосредственно льда Пуе просторный, красивый. видового дворца большой, настоящий режим фильм Олимпийского парка. Да, есть Олимпийский стадион финиш, где проходила церемония закрытия открытия. Но вот по мне, дворец э, спорта большой, просто действительно самое красивое сооружение. Для Он же весь светится, играет образно Россия и Швеца, и российский и шведский флаг переливается на куполе. Это просто невероятно. И потом, не надо забывать, плюс 17 на улице не облачко, и просто и удивляется, но это этот день не 10 игр. вот повторяет нам, Александра Овечкина и Евгения Малкина, которые предупредили преимущество российской команды в первом периоде 18-4 соотношения бросков в пользу российской команды. Александру Овечкину. Евгений Малкин и Александр Шермин аттестировали Малкину. Вернул до Александр Овечкин и Евгений Медведев также в этой атаке участвовал таким образом. Наши две по два балловые басимости имеют опять же с одной стороны это творение, но с другой стороны очень важно чтобы мы поймали они свою игру поймали они свою волну и уже ни о чем не слова не залет но мне кажется все равно Белединов сейчас скажет чтобы ребята вот ну играли больше по заданию опять же да конечно такую команду как мы можем много внимания уделяет и, и это ну, необходимо через главное. И ну, вот момент, в который возник был ворот российской команды, и здесь, кстати, плаву <связывая> войну как раз не позволил что Питеру отличиться, а, поскольку еще не 5-0. какие шорты, там такие застежки были ну, в середине, и вот Овечкин играл да, по не такие, как ну, болтали, а сейчас запретили и вот эти застежки убрали и теперь вот, посмотрите, насколько аккуратны вот эти шорты у Овечкина на первых парах тоже там разлучался. мне так удобнее, сказали, ну, удобнее две минуты, и все, прекратили переговоры Родман Муршек, Кранцик Павлакевич первая пятерка, Варенков Муршек Скорость, и просто улетает от Николая Кулебина по борту, добегает до угла и здесь вручает шайбу за блоком Бросок, по Питера. Бросок поворот вряд ли на Танге. А все видел и реагировал перемещался. Ранее а Нитимов положит шайбу на себя. А Нитима Кулемин и На этот матч еще теперь дайте забросить Киевку Лучу. Он тоже вполне же был хороший момент, он попал. Вот аля там практически попал. Именно да, вывели его на бросок. Убойная дистанция я ковальчук атаковал, но там Кристон. И девятку, ну что же славянские болельщики получают праздник для них вечер уже можно считать состоявшимся но и часто бывает приходит во время еды и вот смотрите очнехонько в девятку высохнулся из ворот ворот, сыграл имел давайте прямо скажем он закрыл. вот смотрите, повтор будет и именно. Момент рассказал не только закрыл, но еще, похоже, и в ковалке да, кстати, вот отсутствие Фукитера был одним из самых результативных и полезных игроков в сборной Словении на чемпионате мира в Стокгольме Забрасывал шайбы. И вот после каждого матча, который проигрывал а, Славянск, на том турнире, выходил он своим персональным болельщиком, своей да. семье, которая туда приезжала, и вот было больно на него смотреть поскольку вот он для победы отдавался сегодня я думаю у него будет настроение при любом исходе этого матча хорошим, главное чтобы к этому не было объективных предпосылок Суми. Сёмин держит паузу Кристон там да уже выкатился из ворот и готов был идти Сёмином в буфет если бы эта пауза продолжалась вот последовал бросок Кристон свою команду выручил соперником сковал и вот она вот она Нет, не удалось повысить стоило 20 оставляет шайбу не на Малкина но на этот раз не идеально передач получился Малкин сам отобрал шайбу для себя снова шайбу под бросок партнеру чутин створ не попадает овечки неожиданная такая передача неожиданная для александра семина в первую очередь но и по замыслу кстати неочевидным, но Александр его исполнил, прошла передача. Значит, будет в следующий раз партнер в курсе, что пройдет этот номер. Малкин плечом закрывал шайгу. сумма но вот еще раз показывают нам потом славянские шайбы не лучшим образом распорядились но вот теперь на поле славянин на поле что-то русский не занимался мушах насидает на белого и первым оказывается на нашей белуду площадке Гитар открывается от Терещенко. Бросок воротам и дважды наши парни встают на пути шайбы помогая. Маджая. Он залпит Русь Семену Варламову, Сау Муршек, уже слева. Классный, бросок получается, скидывает Лусь Варламов, но она ему не потребуется. Вот и первое слоянское звено. Ну, вот и мы к разговору о том, что насколько вот наше четвертое звено, которое мы и говорим, что должно уметь здорово держивает вот насколько она может закрыть ведущую длину, даже вот в Павелке, в Горной, она действительно ведущая, потому что, как это, а, это длина Мирового масштаба. И вот ошибка, бросок поворотом! Большим-большим трудом Семен Варламов парирует эту шайбу уже смена у Славянцева прошла. На второй двенадцать. Спервает нас, по пошел в один, поскольку наелись его партнеры. И так очень медленно. Пятались они на смену, поскольку нагрузили их в порядке. Тарасенко включился в борьбу, довел шагу до да. них. Стал Тарасенко в ближний угол. Находь быстрый бросок. Козырь, Тарасенко вот этот резкий, быстрый. Ему сейчас не попал, но очень неожиданный бросок. Лёмен. Нет, не удалось ему за воротами был у соперника отобрать рот сейчас воднокровно ну вот сейчас уже как бы тратить такой чисто закончится о чем мы говорили ну, по первому периоду когда там просто там получается удалось игры сейчас более рабочий действительно матч проходит советский прибавили и там ну, у нас и ошибки появились но ну, с другой стороны вот такие матчи нам надо сейчас вот этот такой матч надо сыграть чтобы а дальше уже не было никаких иллюзий, а о том, что на ряпиады были какие-то проходные ну, у славянцев прошло волнение, волнение свойственное абсолютно всем дебютантам без исключения они приноровились кондиционно большого начал выручать Роберт Криттон который тоже, общем, не является он, технического уровня но в удачный день способен своей команде дать шанс, если не на победу а по крайней мере, на ничью Имеется в виду сборная Словении на закон о а высоком уровне. И, собственно, вот все это в и привело к тому, что сборная Словении во втором периоде выглядит весьма прилично. Но опять же, на фоне того, что несколько сейчас небольшие проблемы. Российская команда испытывает противостояние с этим соперником. Ну опять же, тут абсолютно точно должна зачем тебе с кого упадет отрасль, потому что я тут дело в